Так, друзья, всем привет! Да, Мы ждем Глеба еще, но он подойдет. Друзья, значит, сегодня мы проведем небольшой брифинг по поводу предстоящих выборов. У нас здесь будет организован пресс-центр наблюдателей в воскресенье. Начнем он работать с 7 часов утра. Мы будем весь день принимать какие-то сообщения из колл-центра, о колл-центре расскажет Саша да, более подробно. Также у нас Павел, член ТИК, он расскажет, член ТИК номер 6, он расскажет о том, какие нарушения до сих пор были зафиксированы. Ждем еще ребят, которые координируют работу мобильных бригад, ребят, которые тоже в колл-центре работают, и мы ну, расскажем, то есть, как будут организованы выборы. Саш, прошу тебя, представься и поехали, расскажи про кол центр да, Меня зовут Александр Крыленкова, я на этих выборах один из координаторов колл-центра наблюдателя Петербурга. Надо сказать, что эти выборы уже стали сильно стандартными и довольно тяжело организовываются даже по сравнению с выборами 2012 года. В Москве очень сильное давление идет на наблюдателей голоса, например. По всей стране задерживаются активисты различных политических движений. Вот в Санкт-Петербурге, например, с 1 марта по вчерашний день были задержаны 17 человек, так или иначе связанные с предвыборной агитацией или с предвыборной работой. Это административные задержания. Большинство из них сейчас находятся в спецприемнике на Захаревской. То есть э, ожидать, что выборы будут спокойные, э, к сожалению, ну, по крайней мере, по отношению к наблюдателям и э, к различным движениям, как-то связанным с выборами, честно говоря, не приходится. Э, вы, например, на, наблюдателям голоса недавно отказали от кол-центра. Э, с... э, э, в Петербурге, но вот сами задержания, например, тоже позволяют, не позволяют с оптимизмом смотреть в послезавтрашний день. Что касается нашей собственности, у нас около тысячи общественных контролеров, вот только наблюдатели Петербурга в этом году много различных штабов также готовят наблюдения, поэтому в целом наблюдателей существенно больше, то есть тысячи людей находятся Будут находиться на избирательных участках. У нас во всех территориальных избирательных комиссиях есть члены комиссии у наблюдателей Петербурга, либо с правом решающего, либо с правом совещательного голоса. Те люди, с которыми мы сотрудничаем, и которые будут выезжать на место, если будут происходить какие-то конфликты или какие-то сложности. У нас будет работать единый колл-центр. Наблюдатели и члены комиссии могут в этот колл-центр обращаться как за консультационной помощью, так и за помощью для решения каких-то проблем с помощью журналистов, с помощью членов территориальных избирательных комиссий и так далее. То есть примерно ситуация будет развиваться так. Человек звонит, рассказывает о нарушении, которые происходят на его участке. Мы обращаемся к нашим мобильным группам, членам ТИК и журналистам, и они выезжают на место и помогают попробовать решить проблему на участке, чтобы не доходить до обжалований и прочих сомнений в результатах выборов всю информацию которую мы будем получать от наших контролеров мы будем переправлять в пресс-центр наблюдателя Петербурга вся информация будет у Красимира в пресс-центре да, Павел, будь добр расскажи что у тебя происходит на Юго-Западе? Ты там координируешь работу наблюдателей? Расскажи, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Павел Кондрашов, Я мониторю и защищаю избирательное право по Юго-Западу Санкт-Петербурга. Это Кировский Красносельский район. Также я член Тика с вещательным голосом номер 6. Соответственно, у нас 1 марта произошел такой случай на временном участке 11.64. 15 городская больница. Пришел член УИКа с решающим голосом. Я обнаружил сервисы паспортов в шорт для заполнения для так называемого мобильного избирателя. Мы выявили этот случай, сообщили в территориальную избирательную комиссию, сообщили наблюдателям Петербурга. И, соответственно, получалось то, что комиссию передали к паспорта, и просили бить в журналы и в программу, которая отмечает, то что на этом участке будет голосовать 18 марта. Соответственно, получается, люди не приходили в комиссию, но их паспортные данные уже передали и занесли в журналы, что они будут голосовать на этом участке. Это, естественно, не законно, потому что личная подача у нас по закону должна быть. Мы отправили заявление в ЦИК в горы с Бирком, и 6 марта приехал член ЦИК Шевченко, который провел экстренное заседание в городской больнице номер 15. На заседании присутствовал главврач, председатель горы Виктор Панкевич и председатель ТИКО. Также в ходе этого заседания мы узнали, что работников больницы заставляют голосовать, то есть открепляться от своих участков и голосовать по месту работы. Хотя в этот день они не работают даже в этой больнице. И получилось так, что нашел нарушение, там не было, было очень много нарушений. Это было 6 марта. 7 марта уже на следующий день пришло... 100 человек сотрудников больницы, которые тоже захотели проголосовать. Чтобы вы понимали, за период с 25 февраля по 6 марта было 65 человек, а 7 марта за один день только пришло 100 человек, которые изъявили что э, голосовать именно на этом участке. То есть к 12 марта э, количество сотрудников, которые будут голосовать на этом избирательном участке, составило 305 человек. Это аномально высокая цифра, потому что мы узнали, сколько дежурит на самом деле это в этот день 150 человек работников, и, соответственно, нарушения уже идут, их очень много, и в основном это административный ресурс, где как раз-таки заставляют учителей проводить собрания в школах, чтобы родители приписывались именно к этой школе и голосовали именно на этом участке, также и работников каких-то бюджетных структур, это больницы, детские сады, еще какие-то бюджетные учреждения. Соответственно, у нас есть, я потом могу передать шоконалистам, постановление Центральной избирательной комиссии, которая признала, что был факт нарушений, но доказать это сложно получить. они нам ну, так и сказали уже в коридоре. Но, тем не менее, они поблагодарили за работу и за то, что мы пресекли возможные дальнейшие нарушения. Спасибо, Павел. Значит, Друзья, мы ждем еще координатора, одного из координаторов колл-центра. Я расскажу буквально в нескольких словах, что у нас будет здесь. Значит, в воскресенье в 7 утра начинается здесь пресс-центр. Будет работать до упора пресс-центр наблюдателей Петербурга. После 8 часов будет автобус, который будет разъезжать с прессы по всем горячим точкам, горячим участкам, где будут происходить какие-то нарушения, Журналисты будут разъезжать и все это фиксировать. Мы организовали такой пресс-тур да, по, по нарушениям на выборах, поэтому можно будет принять участие. Но нужно записаться уже сегодня журналистам, желающим принять участие, чтобы мы знали, ну, какое количество, да, какое автобус заказывать. Далее будут выходить э, ну, с небольшими э, прямыми трансляциями каждые три часа начиная с 11 часов и будем выходить делать небольшие итоги подводить здесь также можно будет журналистам прийти работать весь день хотите в автобус хотите ну сюда да про автобус я еще скажу что будут ну две смены то есть утренние которая выйдет нам по 9 в 9 и потом в обед они вернутся сюда то есть можно будет и в обед еще загрузиться чтобы ну если вы опоздали на утреннюю, скажем так, пресс-тур, то подъезжайте к 13 да, часам, чтобы загрузиться на вторую сессию, второй пресс-тур. Пресс-центр наблюдателей будет работать до последнего, пока будут наши э, члены комиссии или наблюдатели будут на участках. Ну, в общем, это все. Сейчас пока ждем еще... Э, одного из координаторов колл центра прошу если есть какие-то вопросы да сразу вопрос я от москвы как-то координироваться с другими наблюдателями которые пойдут от штабов кандидатов в президенты вы собираетесь мы традиционно координируемся со всеми направляющими организациями как минимум, мы не обладаем сами правом направления наблюдателей на участке, а именно обладают только кандидаты и, соответственно, те люди, соответственно, мы с ними координируемся уже по факту того, что получаем от них направление практически со всеми политическими силами, которые есть у нас в городе. Вот, с точки зрения соответственно, с точки зрения расстановки у нас координация есть, с точки зрения Получение информации. Хочется надеяться, что получится э, какую-то информацию м, получать консолидированную вместе. И сразу еще вопрос. Э, вот вы сказали, что от наблюдателей Петербурга будет порядка тысячи человек на разных э, тиках. А всего сколько наблюдателей будет? Нет никакого понимания даже примерных цифр. Нет, пока невозможно, У нас нет э, данных от э, политических э, штабов о том, сколько у них. В целом направлено наблюдать. Это количество людей, тем более приблизительно эта цифра. Поэтому я думаю, что более-менее точную цифру можно будет сказать в день голосования. Я хотел бы просто уточнить, не о наблюдателях тика, да? а они, в принципе, мы же с 2012 -го года занимаемся наблюдением, и мы стали э, направлять наших активистов. В... В в котором будут э, ваши сотрудники. Вот вы говорили, что они... В ТИКах? Да, практически вы... во всех есть либо э, наши люди, которые э, с нашей помощью э, туда направлены, либо те, с кем мы сотрудничаем очень плотно. То есть и практически в тиках. все перекрыты. Я могу дополнить, еще по Красносельскому району у меня есть точная информация, это будет 200 человек-наблюдателей, э, они выставлены от кандидата Собчак, это сторонники Навального, но они пошли от Собчак. И у нас 20 членов комиссии с правом решающего голоса, которые от партии Роста как раз-таки были. Ну, это не считая, соответственно, направленных от На партии Яблоко, от КПРФ и от других политических сеток. Ну, то есть это только одно из... А вот, вот например, с, с теми наблюдателями, которые идут там от КПРФ... от есть ли планы договориться о какой-то может быть информационной поддержке друг друга, чтобы они передавали данных? Я надеюсь, в этот раз тоже получится. В два года подвергаемся дидос атаке да, на наши телефоны координаторов, ну, основных выходов. Например, по сравнению с теми компаниями, которые вы раньше проводили, наблюдателей стало больше или меньше на данных выборах? Знаете, немножко трудно судить. В 2012 году на прошлых президентских выборах было а, около 3000 наблюдателей, а, наших наблюдателей Петербурга. Сейчас ощущение такое, что а, в целом наблюдателей не меньше. Просто стало больше, больше разных сил, которые ими занимаются. Раньше от политических сил а, многие тоже приходили к нам и через нас это делали. Сейчас они делают, многие делают это самостоятельно. Поэтому я думаю, что в целом наблюдателей не меньше, чем было в 2012 году. Между президентскими выборами были провалы, то есть были, ну традиционно в России, к сожалению, интерес к более высокому уровню выборов выше, чем к более низкому, поэтому на местных выборах обычно чуть меньше интерес к выборам. Соответственно, чуть меньше интересы наблюдательский. То есть было меньше, но мне кажется, что сейчас точно не меньше, чем в 2012 году, если не больше. Но сказать мы это сможем только тогда, когда от политических штабов будут данные о том, сколько у них наблюдателей. Друзья, есть вопрос еще. К сожалению, ну пока не подошел. Ну, еще у нас... не подошло, да. да, еще координатор наш. Поэтому. все друзья мы э, сообщили о нарушениях что мы будем делать те кто журналисты еще не записались на пресс-автобус или держать с нами э, связь я прошу э, записаться и заполнить форму мы на сайте наблюдателей попрошу. да все-таки галина пришла я все-таки прошу еще пару минут задержаться чтобы галина как один из координаторов кол-центра тоже рассказала я сработаю и успела. Значит, я бы хотела сказать обзор нарушений, который рассказать об обзоре нарушений, которые происходят уже сейчас до дня голосования. Это я не знаю, что было для этого. Да -да -да. Вот, значит, что должны делать комиссии? Значит, выдавать заявление о голосовании по месту нахождения, собирать заявление о голосовании вне помещения и э, готовить бюллетени, готовить помещения. Значит, э, все вполне понятно. И информировать избирателей о месте и времени голосования. Значит, все эти действия, в общем вполне понятны и разумны, вот, но из-за э, того, что изменения в законодательстве наступили фактически за полтора месяца до начала избирательной кампании, вот это голосование по месту нахождения, очень много путаницы, и э, очень трудно донести до каждой избирательной комиссии все, что она должна делать. Это раз. И кроме того, очень много задвоений, в том смысле, что то же самое делают ТИКИ, УИКИ, МФЦ и э, госуслуги. И э, у нас впервые появилась такая ситуация, что в избирательном процессе участвуют не избирательные комиссии. То есть фактически не э, ну, как бы организации, которые никакого отношения к избирательному комиссии вне отношений МПЦ и госуслуги, они оказались реальными участниками. И их никто не может проконтролировать, ни наблюдатели никто. Это как бы выпало вообще из поля зрения. Как там стоят эти компьютеры, кто на них что печатает, приходят люди лично или там какие-то списки или еще что-то, мы просто не знаем, мы не можем, не имеем физической возможности. Ну и кроме того, огромное количество пунктов приема этих заявлений и длительное время, 25 дней принимали эти заявления, тоже не позволяет их проконтролировать. И отсюда нарушения такого типа, о которых, наверное, говорил Павел. И я еще знаю, в Выборгском районе было подано жалоба ну, в СПБ и в ЦИК. Рассказывали, да? Нет, я Это о том, что член комиссии стал Леонид Цой, нет. член комиссии 240, стал свидетелем того, как соседняя комиссия 242, или наоборот, он был в фонд 242, комиссия 240, он видел, что член комиссии печатают бюллетени в отсутствие избирателей и там несколько десятков этих бюллетеней было... Ой, заявление, извините. Заявление э, об откреплении э, в отсутствие избирателей. И когда он вызвал полицию, и они приехали, говорят, а мы тренировались. Вот. И, соответственно, эти, эти заявления не имеют никакой... Э, это не... мы можем делать сколько угодно, это не документы строгой отчетности. Вот, по механизм, одна из дыр, которая проявляется, которая невозможно проконтролировать. И вот отсюда эти 9 тысяч... 9000 бюллетеней, 9000 э, задвоенных э, заявлений об откреплении, которые обнаружила э, Лосан Панф... Пафила, рассказала об этом на вчера... вчерашнем выступлении или Вот, То есть этот процесс совершенно стихийный, неконтролируемый и, к сожалению, поскольку многие-многие годы у нас... Э, никогда комиссии не были даже приблизительно наказаны за малейшие нарушения, или там, тем более за крупные и так далее, то они привыкли, что они люди творческие, да, комиссии, и если как бы, есть возможность воспользоваться какой-то дырой в законе, то они пользуются во все, и если что, их всегда прикрывают и всегда объясняют, что это было можно, мы тренировались, это не очень строгие документы и так далее, и так далее. И поэтому вот такой опыт, накопленный за долгие годы, позволяет им довольно активно и творчески подходить к процессу выдачи заявлений на голосование по местонахождению. Что касается сбора заявлений на голосование вне помещения, уже сейчас рассказывают на лекции, буквально вчера приходила член комиссия с решающим голосом, список на 120 человек, распечатанный это повтор того, что было в 2016 году, когда массово администрации готовые списки несли для липовых вот этих голосований. Ну, грубо говоря, получается, принуждали людей голосовать, даже не спрашивая. 120 человек обойти невозможно, и если это происходит массово, это серьезное нарушение. Вот. И что касается информирования. Э, информирование, соответственно, происходит только на совести председателя. Если они э, отправляют свой слайф ЧПРГ информировать, все будет. Если не отправляют, не будет. Это никто не контролирует всерьез. Нету никаких там бумажек, что Петрова идет в эти два дома, Иванова в эти два дома и так далее. То есть это все абсолютно стихийно. И тоже заводы работы э, избирательных комиссий, они привыкли, что это никто не контролирует. В общем, делают это спустя рукава очень многие. А где-то, наоборот, делают нормально. Не, например, не информировали. Вот. Значит... Э, и последнее связанное с подготовкой это э, сейчас э, заседание комиссии значит мы чуть-чуть сдвинули наблюдатели петербурга этот процесс что у нас комиссии работают все-таки не, прика... не по распоряжению председателя а все-таки принимают коллегиальные решения и там где удалось это сдвинуть э, они собираются и э, принимают решение организующие процесс подготовки к дню голосования там где они всю жизнь привыкают, что председатель звонит и говорит, что ты идешь туда, ты идешь туда, и все это делается без коллегиальных решений. Это так и происходит, и мы проводили опрос, нам ответили члены комиссии 130, 130 из 133 УИК, и в 60 из них не проводилось вообще первое заседание, то есть работать, начинали работать комиссии. Просто происпряжение представителей без всяких заседаний. Да? И в этих 60, по-моему, 24 э, не приняли графика дежурства. То есть они тоже начали работать, заседания провели, а графика дежурства не принимали. Ну, как попало, так и будет. Это такое вот, мягко говоря, разглядяйство, которое очень традиционно для Петербурга. Оно, к сожалению, продолжается. И отсюда и всякие косяки, связанные с, не, э, с творческой работой комиссии по пониманию законодательства. У меня все. Я хочу сделать тогда небольшой уже вывод, наверное. Ну, получается так, то, что, ну, поскольку вот я общался и работал с членами УИК, с комиссией, у нас, к сожалению, это главный, наверное, наш минус, то, что нет персональной ответственности человека, который нарушает. То есть человек делает нарушение, и его покрывает, и он знает, что ему сайта ничего не будет. И второе, это... То, что парламентские партии они набирают ради количества, не ради качества. То есть этой серии позвонил соседке, будешь сидеть в комиссии? Да, буду. А то, что в комиссии происходит какой-то хаос, но ну, их это не волнует, эти партии. То есть четыре партии, которые в Госдуме сидят. К сожалению, сейчас это да. Я, наверное, тоже еще добавлю чуть-чуть. Значит, я помню, как года два назад, после выборов 16-го года, опять же, в ЦИКе Александр Панфелов рассказывал, что Проведена серьезная работа по сказать, реорганизации работы участковых комиссий, 4 тысячи у них удалены и заменены на других, Три, по-моему, четыре председателя ТИК были сняты из своих должностей, но, как мы видим, традиции живее, чем те, кто их реализует, и традиции сейчас потихоньку те же самые проявляются независимо от, этого, от этой замены. Друзья, новые вопросы появились. Пожалуйста. Невские новости. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то признаки, на которые нужно обратить внимание, которые говорят о том, что на УИКе будут нарушения? В частности, меня интересует Юго-Запад. Кировский, Петра Дворцова, Да. На что обратить внимание в день? Кому? Это мне, наверное, вопрос. Нет, вообще, кому обращать Избиратель Нет, нет не вопрос, это? а кому обращать внимание? Мне, как журналисту. Но если вы пришли, вы, наверное, надо было сходить на тренинг наблюдателя. но тут очень долго, какие есть нарушения. Но первое, это, конечно же, нет, было что по агитации. А, посмотрите, когда вы придете в 8 утра, чтобы в уже не было бюллетеней, потому что у нас и такие случаи бывают, отпечатывание урны. И мне кажется, что сейчас будет, вот в этом году распространенное, это надомное голосование, где как раз-таки будут а, какие-то нарушения. То есть это могут они и зайти за угол и бросить бюллетени, вернуться без беспитажную, 18,8 и сказать, ну, вот мы обошли там, 100 домов, там 100 человек типа, из серии, да? А... И, карусели, и карусели. Ну, карусели, это понятно. У нас в карусели получили здесь вот двойные списки, и тут очень тяжело. Эла Александровна сказала то, что мы всех вычеркнем, но мы-то проверить это не можем. У нас нет доступа к вот, газ-выборам, у вас нет такого же доступа. И то есть человек проголосовал только здесь, и он пошел еще на пяти участках проголосовал. Но это невозможно проверить. Соответственно, просто смотреть и... На самом деле это интуиция, мне кажется, это опыт и интуиция. Вот в один раз сходите на выборы, то наблюдаете второй раз, и на третий уже поймете. Итак, я понимаю, что нарушение. вопрос был о том, как заранее понять, на какие участки да. идти. Я правильно да. воспринимаю да. ваш да. вопрос? Да. А, заранее никак. А опыт показывает, что мы пытаемся все время вот, типа сложные участки выявлять, понимать, а, историю смотреть, не было ли чего-то, и каждый раз выстреливает в каком-нибудь другом. Поэтому единственное, что можно посоветовать, это следить за там, нашими трансляциями о том, откуда поступают сообщения о нарушениях, может быть следить за, там, не знаю, твиттером и так далее, Ну, в общем следить за тем, что происходит в онлайн пространстве, или вот, например, у нас в пресс-центре, и тогда вы сможете более-менее оперативно на это реагировать, к сожалению. Заранее понять, на какой участок идти и какой участок контролировать, к сожалению, так не получается. Но и... Если очень хочется пойти куда-то в одно место и сидеть там, то тогда выбирайте территориальную избирательную комиссию и следите оттуда. Вот. И, конечно, БИЧ вот этого всего остается это временные участки. Если Кировский Красносельский район, то это участок 10.88. Там будут голосовать НВД. Там уже председатель Луика сказал что у меня наблюдатели члены комиссии вообще никто съемку не будет вести ну соответственно это уже нарушение да, идет и участок 64 15 -го городская больница приезжайте смотрите как там будут голосовать сотрудники которых оказалось в два раза больше на смене чем должно быть Спасибо. Кировский Красносельский район традиционно там карусели каждые выборы поэтому следите за то, кто подвозит людей автобусы Просто все выборы там были карусели. Вот с 2011 -го года там постоянно каждый выбор карусели есть. Так, друзья, если нет вопросов, то спикеры ваши можете индивидуально с ними общаться. И кому надо, я могу ответ Центральной избирательной комиссии по больнице. Спасибо вам, друзья, что вы сегодня пришли. Молодец. Вовремя. Все, все как надо. Свеча. Все, все отлично, свечи. Друзья, ну все, наш брифинг небольшой. 20-30 минут. Мы закругляемся. Записывайтесь. Если вы журналист, обязательно заполните табличку на сайте, чтобы вас внесли в белый список. И ну, место на автобус, если вам нужно Так что всем пока в воскресенье Начинаем с самого утра В 7 часов будет работать Пресс-центр здесь, на Достоевского 34 Всем пока, ребят